хотели рассказать вам а, и показать, что лично мы делаем для того, чтобы создать персональный бренд на рынке. Вот брендинг — это четыре составляющих. То, что мы с вами, обычный врач, понимает под брендингом или продвижением бренда, это всего лишь четвертая часть. Моя задача немножко показать и рассказать, и действительно основное направление это как упаковать бренд. Потому что бренд, персональный бренд, это, конечно, технология, это инструмент, и это очень важно, это как некий лейтмотив. 86% смотрят а, отзывы в интернете, в социальных сетях, на рекомендательных площадках, на тематических медицинских форумах. И это становится одним из главных инструментов воздействия. Поэтому, когда мы сегодня решаем вообще, зачем нужны ли нам СМИ или может забить на них и как бы заниматься исключительно виртуальной реальностью, в целом мы должны понимать, что в среднем по стране все-таки охват у федеральных каналов очень-очень высокий. Личный бренд – это ваш образ, который складывается в головах других людей. Все. Все просто. Если вы вызываете ассоциации одни внешним видом, как вы разговариваете, как вы доносите информацию, как вы пахнете, то, чтобы вы не говорили другое. Образ будет именно тот. Мы с вами сегодня будем говорить на тему голоса как бренда. Я хочу поговорить о голосе не только с точки зрения общения с пациентами, да, но также и с точки зрения общения и коммуникации с вашей аудиторией. Наша задача была сделать его максимально кликабельный этот дескриптор впоследствии, то есть э, для того, чтобы он просто привлекал больше трафика. Травматология, колено, кликайте, пожалуйста, смотрите, что у нас будет на сайте. Для чего это все, все нужно, я вам расскажу сегодня в выступлении, вы получите хорошую пошаговую инструкцию, что делать в соцсетях, потому что по этому поводу очень много спекуляций. Самая главная задача, которая стоит перед нами, когда мы хотим запустить свой бренд то есть а, привлечение пациентов. Здесь вы видите многих известных людей, кто-то знаком вам профессионально, кто-то просто вы видели его в сетях, на экране телевидения. И у всех этих людей есть одна общая черта: То есть все эти люди пишут книги. Я думаю, что вы найдете для себя много полезного из нашей презентации и найдете того человека, который будет являться вашим бренд-ассистентом. Я выбрал для себя позицию, которая бы развивала меня в ряде направлений. Это как наука, так и собственно общественно политическая тема.